Сегодня у нас будет тоже простой урок для начинающих художников работы с тенью и градацией метанолы. Здесь я научу вас как наносить штриховку, чтобы она не выглядела слишком грубой и потому непрофессиональной. Постараемся сымитировать эффект тени на поверхности, которая можно быть плоской, так и изогнутой. Хорошо заточенным карандашом нанестите несколько плотных прямых диагональных линий. Неважно, в какую сторону будет наклон, потому что мы дорисуем другие диагонали с наклоном в противоположную сторону. А теперь проделать то же самое с вертикальными линиями, нанеся, на повер... на... нанеся их поверх диагональных Заметьте, как это усилял обе Следующий шаг нанесите поверх рисунка горизонтальной линии. и завершите нанести серию диагональных линий в противоположном направлении к тем линиям, что вы рисовали изначально. Таким образом, вы четыре, четырежды усилили круглую минуту. Сейчас те тон, при помощи сгруппированных коротких линий, размещенных максимально близко друг к друг другу, убедитесь, что каждая линия имеет разное направление. Теперь проделайте то же самое, с произвольными короткими штрихами, которые пересекают друг друга. Обеспечиваю разные градации тонов. А затем создать деградацию тонов при помощи одной линии, не отрывая карандаш от бумаги и перемещая его в разных направлениях. Пусть линия пересекает саму себя. Теперь попробуем размазать любой из ваших рисунков, потерев его пальцем или растушевкой. Теперь выполним упражнение, построив шкалу серых штанов. Для этого нарисуйте вот таких 7 квадратиков. Это упражнение научит вас контролировать давление, которое вы производите на карандаш, когда работаете с градацией метанов. Нарисуйте несколько небольших квадратов. Вот вы уже их нарисовали. Первый не заштриховывайте. Таким образом, первым цветом в вашем шкале будет белый. Ко второму квадрату примените редкую штриховку, чтобы придать ему максимально светлый тон. второму квадрату примените редкую штриховку, чтобы придать ему третий квадрат, заштрихуйте более интенсивно. Продвигаясь от, квадра... от квадрата к квадрату, наносите все более плотную штриховку. Когда вы уже натренируетесь, расширьте шкалу до 90 тонов.